Now watch me whip, kill it Now watch me nay nay Okay Now watch me whip whip Watch me nay nay Why me do now it Now watch me whip Kill it Watch me nay nay Okay Now watch me whip whip Watch me nay, nay. Can you do С вами я, Александр Романов, это Party Vision. и мы, как всегда, находимся в центре самых значимых событий вашего города. Сегодня мы присутствуем на открытии замечательного клуба под названием «Аура». Город Тверь Аура. Посмотрим, как здесь отдыхают, что выпивают, и узнаем вообще, есть ли Тверг. Как здесь? Вот, как, как здесь, да? Это вот на аура. <смех> Блин, на самом деле, не часто тусу в таких местах. Все очень круто. Шикарно, шикарная атмосфера. Обстановка мне все очень нравится. А, егерь -мастер. Повернись, покажи. И что? Ты, мне казалось вообще, что ты женщина-кошка сегодня. Это будет в следующий раз. Прямо из танцпола технического руководителя Олега. Олеж, расскажи, пожалуйста, что ждать от Ауры в ближайшее время? От Ауры можно ожидать многого. Будет весело, я думаю, будет сердито. И, собственно говоря, будет много народу, будет постоянно разноплановые интересные вечеринки. место хорошее, аура в группе должно быть э, хорошее добро весело хороший музон добрые люди веселые люди аура должна быть добрая энергичная и немножечко бешеная Много алкоголя. Нет, и не пьющий. И хорошая компания. Так много народу танцуют под твою музыку вообще. А, как тебе это удается? Mm -hmm. О, Господи. Это особенное место. Здесь не обязательно танцевать. Здесь главное думать. Это.. Колпаться. Это ницше. Диджей Львов, диджей Вини, который прямо сейчас за пультом делает жарко, делает страстно. Вини, дай пять. Красавец знает, как делать красиво, музыкально, сексуально, странно, странно говорю, страстно, конечно же. арт-директор этого заведения, Артем. Артем, расскажи. Вы вообще не правы, это никакой не ночной клуб. Это дом ярких событий, и тому подтверждение наши ярчайшие гости, звезды и диджеи. Приглашаем всех и каждого ощутить ауру на себе. Наш логотип вместе с нашим заведением и вместе с нашим интересом, с нашей интересностью будут расти, расти с днем, расширяться. В этом помогут нам гости, в этом помогут нам артисты, звезды. Пати Вижн, он же уже помог, он уже приехал открыть это заведение вместе с нами. Спасибо всем, кто пришел, и еще одно такое доброе слово «пожалуйста, приходите к нам еще».